Мы полжизни бегаем от себя, оставшуюся часть жизни бежим к себе, а расстояние может быть уже очень большим, чтобы мы могли успеть, никто из нас не знает, когда закончится его жизнь, но всегда есть шанс, когда прямо сейчас ты делаешь шаг навстречу себе.